Пора, пора бы здесь обсудить. Я лично общаюсь со всеми, кто ставит подпись. У них что-то наболело, у них есть недовольство, а в активные действия они не вступали. Городская дума – это просто идеальная площадка для городских активистов. Это ужасно, что люди не знают, кто у них депутат. Меня действительно волнуют вот эти мусорки, там, вот эти кусты сирени. Вы знаете, здесь вот такая проблема, я про это знаю точно. Привет! В сентябре нижегородцы в нескольких районах, включая этот, будут выбирать своих представителей в городскую думу. Сейчас независимые кандидаты ведут сбор подписей, чтобы попасть в бюллетень. И я решил поговорить о том, как идет сбор подписей, о том, чего нам ждать потом, с самими кандидатами. Сегодня это Светлана Фальконская, Мещерское озеро, 16 округ. Привет! Спасибо, что меня пригласили. Привет. Ну, расскажи, что... За какие полномочия вообще вы боретесь? Что такое депутат Гордумы? Это очень хороший вопрос. Всю деятельность и полномочия депутата Городской Думы у нас регулируются федеральным законом. И этот перечень, он достаточно закрытый, участвует в заседании различных комиссий. То есть в Городской Думе заседают, по расписанию собираются комиссии, которые занимается организацией различных сфер жизни я в частности вот я живу например в мещерском озере Канавинском районе. Я прекрасно знаю, что некоторые маршрутки, например, как 24 который связывает там, седьмое небо с, например, с верхней частью города, не крайне редко. Что жителям для того, чтобы попасть а, вот частности там, на Акимова, на Карла Маркса, нужно сделать огромный, огромный вот этот вот путь по кольцу. И если депутат где-нибудь находится в Монтеро, на своей э, вилле, то он не может про это знать. Важно, чтобы был такой человек, который на заседаниях этих комиссий скажет, вот нет, вот, вы знаете, здесь вот такая проблема, я про это знаю точно. А как ты вообще пришла в общественную деятельность? Я адвокат, я работаю по уголовным делам, комитет против них приглашает меня работать по их делам. У них э, не бывает таких простых кейсов, это всегда общественно значимые процессы. Человек, который занимается Правозащита для него городская дума – это возможность поднять наиболее острые социальные проблемы. Это просто идеальная площадка для городских активистов. Я считаю это важным аспектом деятельности народного избранника – быть голосом народа. Вот в 90-е человек и его подпись, они существовали отдельно. Он поставил свою подпись, и он живет своей жизнью, и даже не знает о судьбе вот этой бумаги. Сейчас мнение человека, оно не с этим самим человеком, но его всегда можно найти, узнать его еще раз, И не изменилось ли я знаю, каким образом можно аккумулировать колоса и достигать определенных результатов. Человек не может просто поставить подпись, и считать, что за него кто-то, волшебник в любом вертолете, прилетит и поставит кусты сирени ему во двор. Вот просто так. Нет. Кусты сирени появятся тогда... Когда жители сначала соберутся с депутатом, который найдет на них время, который вообще сам пройдет по району и поймет, что вот пора, пора бы здесь обсудить, они а нужны ли нам там кусты сирени. и он соберет жители, они обсудят этот вопрос и решат, что да, нам действительно нужно каким-то образом там доставать грунт чернозем, вот откуда складываются, и цветут потом пышным цветом, и кусты сирени, и покрашенные бордюры. Сбор подписей. Ты сейчас с волонтерами собираешь подписи по дворам, по подъездам. Как люди реагируют? Мы общаемся, я лично общаюсь со всеми, кто ставит подпись. Относительно реакции, очень частая реакция, когда они открывают двери и говорят, «Ну, а я не буду ничто подписывать, я вот вас не знаю, я вас раньше никогда не видел». Я всегда задаю вопрос, «А вы видели...» какого-нибудь другого депутата, который раньше представлял ваш округ. Может быть, вы его знаете. Ни один не сказал. Если меня будет хотя бы лично знать, ну, хотя бы хотя бы те люди, которые поставили свою подпись, но ну это уже лучше, чем то, что все это время здесь было. От самой идеи выборов люди не отмахиваются? У них нет какого-то презрения к ней, или какой-то неверы настолько, что никого не будут поддержать? Есть. Они... Устали от того, что они видят одну и ту же картину каждый день, и им уже сложно вообразить, что вот эту мусорку берут, например, да, или что, например, там вода будет нормальной. Они потеряли веру действительно, что что-то поменяется. Я у них спрашиваю, а что же вы делали? Ну вот, может быть, вы куда-то там обращались, что-то писали. То есть я так понимаю, что вот у них что-то наболело, у них есть недовольство, а в активные действия какие-то вот в диалог с государственными органами они не вступали то есть вот за этим нужен депутат чем этот процесс сбора подписей чем он хорош тем что если хотя бы ну пусть хотя бы пять человек встанет с утра на следующий день просто задумается, просто пройдет день по району, посмотрит и подумает о том, что вот вот это можно изменить. То есть фильтр по сбору подписей ты в какой-то мере одобряешь? Да, конечно. Есть, это, это нужная вещь. Это нужная вещь, потому что это решение должно быть осознанным. Вы выбираете человека, который но будет оказывать значительное влияние на, на вашу жизнь, на повседневную. Я считаю, что это правильно, что есть фильтр. Это ужасно, что люди не знают, кто у них депутат, кто их представляет в городской думе. Депутат должен быть такой, чтобы его каждый на районе мог узнать, подойти к нему и там чем-то поинтересоваться и изложить свои проблемы. Как тебе сейчас правильно называть независимый кандидат или кандидат от яблока? Я беспартийная, я не состою в партии «Яблоко». Но э, занимается твоей компанией сейчас партия Яблок. Да, вот, соответственно, можно формулировать это, исходя из этой информации. А в чем состоит эта помощь, и почему именно они, как такое сотрудничество вообще выглядит? Что ты им должна за это? Но мы никогда не обсуждали, что я им что-то должна. Я думаю, что такой ситуации нет. Просто наши взгляды как-то очень совпали ну, на построение общества в целом. Плюс, конечно же, это человеческий фактор еще. Та команда волонтеров, которая этим сейчас занимается, э, в главе с э, Родиным, с Олегом Родиным, они очень большие молодцы, много делают. Если ты будешь допущена до выборов, э, то твоей компанией, ну, если ты станешь депутатом, то твоей работой в дальнейшем тоже будет в какой-то мере заниматься команда «Яблоко». Эта работа вообще требует команды за спиной? Эта работа требует команды за спиной, безусловно. И все люди, которые там есть в этой команде, они должны быть профессионалы. И многие э, ребята, которые на данный момент состоят в «Яблоке», я, я, бы, я была бы очень счастлива, если бы они оказали мне честь и продолжали бы работать вместе со мной моей команде но там есть и те люди которые также не состоят ни в какой партии по сути выбирая тебя в депутаты люди будут выбирать они окажется... таким образом будут выбирать команду яблоко нет на твое место Ну команду которая совершенно неверно вообще совершенно нет туда ну, люди действительно ресурсы человеческие если профессионал в своей области да. Разумеется, но ну, координирует все их действия депутат по наказам жителей. Ты знала заранее, что по твоему округу будет выдвигаться еще один независимый кандидат, Роман Мальчиков? Мы познакомились с ним а, при подаче документов. Угу. Он выходил из дверей как раз избирательной комиссии, а я а, заходила, мы с ним познакомились. Пожали друг другу руки, пожелали удачи, и, в общем-то, наверное, на этом наше знакомство вот на данный момент закончено, потому что я о нем ничего не знала, мы с ним не были ранее знакомы. Если вы оба окажетесь на выборах, вы будете биться друг против друга, или... Кому-то придется уступить, чтобы не размывать голоса. Я вообще о таких вещах, честно говоря, не думаю. Я вижу задачи совершенно в другом. То есть меня действительно волнуют вот эти мусорки, там, вот эти кусты сирени, а не какие-то обсуждения, игры в бисер, вот это вот все. Я, по крайней мере, точно не буду ни с кем договариваться. У тебя сейчас со всей этой подготовкой остается время следить за новостями из Москвы, что там происходит? с местными выборами? Ну, меньше, конечно, чем хотелось бы. Как думаешь, у нас будет что-то похожее? Будут проблемы у депутатов? Да я думаю, что это не связано с каким-то территориальным расположением. Нормальное дело нормально будет. Существуют определенные правила для сборщиков подписей. Если все заполнено по правилам, то я думаю, что никаких проблем... Ну, наверное, не должно быть. Спасибо, что поговорила с нами. Спасибо, что пригласили. Светлана Пальконская, кандидат 16 округа район Мещерское озеро.